Всем привет! Вы на канале Светлана Стрелкова. Сегодня на дворе февраль, двадцатый год. Наконец-то подморозило, минус три, снежок прорывается, но что сказать, солнца нет. Ждем, когда появится солнце. Вот уже его несколько дней нет. А я двигаюсь. В направлении этого моста по переходу и иду к рынку к радиорынку на и иду приближаюсь к мосту вот так это выглядит район метро Пуховская. Так, что-то там здание Олухово имеется. А мы поворачиваем налево. Здесь рядом Третье кольцо. И проспект Мира. В общем, идем еще раз налево и налево. Ну вот, я у цели. Вижу уже совеловский радиорынок сейчас метро закрыли на реконструкцию проход поэтому если б знала не поехал такой здесь объезд в общем хорошо что я не заблудилась